Друзья, привет! С вами магазин 812 фото. Все мы с вами оказываемся в разных съемочных ситуациях. И не всегда у нас достаточно места для, для того, чтобы расположить все наши оборудования, осветительное, звуковое и съемочное. Например, сейчас мы находимся в нашем магазине, он довольно небольшой, а подсветить меня все-таки как-то надо. Поставить стойку сюда, к сожалению, нет возможности. И для этого мы используем вот такую вот конструкцию. Она позволяет расположить свет практически куда угодно, если у вас есть какая-то поверхность типа полок, труп, деревьев и прочее-прочее. При этом никто ее никогда не, не столкнет ногой. Ее тяжеловато достать рукой. Для этого нам понадобится вот такая вот струбцина и крепление для вспышки на стойку. Вот В чем прелесть этой конструкции? Потому что струбцину можно использовать для, практически для чего угодно. Мы ее можем закрепить на трубу, на стол, на полку. Здесь мы имеем палец и четверть дюйма. Отдельно мы крепим крепление на зонт под вспышку с горячим башмаком. Сюда мы ее можем использовать по назначению, ставить на стойку, закреплять зонт, ставить вспышку или видеосвет, рассеивать его через зонд. Но сегодня мы ее будем использовать немного иначе. Мы это соберем все вместе вот таким быстрым, легким образом. И уже эту конструкцию мы можем прикрепить абсолютно куда угодно и повесить на нее практически все, что угодно. Если надо, даже монитор можем повесить рядом с собой куда-нибудь на полку, если мы снимаем в очень тесном пространстве. Итак, а конкретно сегодня мы туда повесили видеосвет для того, чтобы подсветить меня, и давайте вблизи посмотрим, как это все выглядит. Что еще сюда можно повесить? В своей практике я сюда вешал уже рекордеры, вспышки, видеосвет, небольшие камеры, Совершенно спокойно сюда и GoPro, и разного рода мыльницы, и даже небольшие зеркалки совершенно спокойно выдерживают. Струбцина, на удивление, крепкая. И даже вот этот видеосвет, который держится на краешке вот этой струбцины, прекрасно там сидит. Можно использовать вот такие вот прищепочки. Они выдерживают немножко меньший вес, но зато устанавливаются гораздо быстрее. Если у вас что-то легкое, прикрепили сюда, поставили потом туда и вперед. Конструкция такая недорогая. Можно ее всегда положить в сумку, место для нее найдется. Раз-два, эта конструкция вас спасет точно. Итак, друзья, с вами был магазин 812 фото. Приходите, поможем, подскажем, ждем вас.